905 миллиардов рублей должны петербуржцы банка. Это сумма взятых ими кредитов. Причем для каждого 12-го ежемесячная выплата – это, мягко говоря, значимая сумма, поскольку составляет свыше половины ежемесячного дохода. Взять новый кредит таким заемщикам теперь будет сложнее и, возможно, не только им. С 1 октября изменились условия выдачи займов. Теперь банки обязаны рассчитать для каждого клиента показатель долговой нагрузки, если сумма кредита свыше 10 000 тысяч рублей. Чем этот показатель ниже, тем платежеспособнее человек. Как узнать, дадут ли вам кредиты, можно ли обойти им законодательные ограничения? Об этом Владимир Орехов. Также мы запускаем наш интерактивный опрос. Кто несет ответственность за невозврат денег? Если вы считаете, что банк, звоните 680 2010 Если выбираете вариант заемщик, набирайте 680 -0011. Итоги подведем после сюжета. К этой встрече Валерий, который задолжал банкам более 5 миллионов рублей, готовился в больше недели. Звонил все время с разных телефонных номеров. Сейчас он скрывается от кредиторов. В итоге решился на разговор, но с условием лицо не снимать. Общая сумма выплат по кредитам достигла 95 тысяч рублей. Понимаете, что это... Тяжеловато. В долговую кабалу попал из-за любви, грустно шутит Валерий. Он айтишник, в крупной компании прилично зарабатывает. Год назад встретил девушку, решили сыграть свадьбу. Взяли кредит, чтобы отметить все по-королевски. Устроили банкет на 100 гостей. Медовый месяц провели у моря. Ну из отпуска выходишь всегда же, да, зарплата меньше. Ну и соответственно на те кредиты по выплатам я взял в другом банке еще кредитов. И вот как-то так... Получилось, что несколько запутался. Молодой человек должен сразу восьми банкам. Суммы разные от 300 тысяч до миллиона рублей. Сейчас не знает, как свести концы с концами. И с такими проблемами сталкиваются сотни тысяч людей по всей стране. С начала 2019 года около полутора триллионов рублей в банках по стране это безнадежная задолженность, подлежащая к списанию. То есть это та, тот объем задолженности перед банками, который невозможно истребовать. Полтора триллиона – это почти полтора процента от ВВП страны. В Петербурге просроченная задолженность в разы меньше около 30 миллиардов. При этом люди продолжают брать все новые займы. Закредитованность растет. По статистике Центрального банка задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам Санкт-Петербурга, за 8 месяцев 2019 года увеличилась на 16,3%. И на 1 сентября 2019 года составила без малого 905 миллиардов рублей. В основном деньги берут на покупку крупной бытовой техники. В основном деньги берут на ремонт. Ремонт это вообще самая популярная, собственно говоря, история сейчас и цель выдачи потребительского кредита. И понятно, что есть определенная сезонность. Больше таких кредитов выдается летом. Чтобы охладить пыл и заемщиков, и займодателей, регулятор с октября ввел показатель долговой нагрузки. Без него теперь не получить кредит на сумму более 10 тысяч рублей. По сути, ПДН – это простейшее математическое уравнение отношения платежей по всем кредитам и кредитным картам, которые взял человек, к его доходу. Информация за 12 месяцев. Рассчитать свою долговую нагрузку несложно, говорят эксперты. Главное помнить, что и бытовая техника, взятая в рассрочку, тоже кредит. Многие приобретают себе телефон не за полную сумму, а в рассрочку. По сути, это тот же самый кредит, который выдает банкам. Он получает скидку от оператора связи за продажу девайса, тем самым конечный заемщик получает беспроцентную рассрочку на данный аппарат. Но при приобретении смартфона в рассрочку вы все равно подписываете договор займа. Это кредитный продукт. Приведем пример. Если человек платит по всем кредитам в месяц 10 тысяч рублей, а зарабатывает, к примеру, 60 тысяч рублей, то его показатель долговой нагрузки 17%. процентов. Финансовые эксперты советуют брать такие кредиты, чтобы тратить на их обслуживание не более 30% от доходов. Тогда не придется экономить на одежде, продуктах, а если еще и грамотно контролировать расходы, то и на отпуск должно хватить. В Центробанке считают, человек попал в долговую кабалу, если каждый месяц отдает кредиторам более 50% от своих доходов. При определенном достижении показателя долговой нагрузки больше 50% процентов у банков создается обязанность резервировать дополнительные средства по данный кредит, а у заемщиков. Он ее получает соответствующую информацию, которая дает ему но определенную почву для раздумий. Все-таки следует ему этот кредит брать или не следует. Когда человек придет за кредитом, рассчитывать показатель его долговой нагрузки будут бюро кредитных историй по запросу банка. Пугаться не надо, говорят финансисты. Для заемщиков процесс проверки их платежеспособности и надежности фактически не изменится. Мы запрашиваем информацию из крупнейших бюро кредитных историй о том, какова была добросовестность заемщика по предыдущим или текущим долгам причем как у нас говорят глубина вот этого просмотра ну, она может разно банк разная. кто-то смотрит добросовестно заемщика за последний год кто за два кто-то за пять и так далее ну в зависимости от риск культуры банка сегодня в россии 12 независимых бюро кредитных историй единой базы нет и этот факт считают многие эксперты может позволить недобросовестным кредиторам обойти нововведение центробанка микрофинансовые организации часто это используют в своих деятельности они берут и заказывают информацию о клиенте о его кредитах в бюро кредитных историй, которые находятся на региональном уровне, а не на федеральном. То есть они не смотрят на все документы, а они смотрят на какой-то один конкретно, который был бы им более выгоден. Валерий, который сейчас борется с пятимиллионным кредитом, рассказывает: сам он родом из Сибири, в Петербурге только три года в микрофинансовой организации, ему были готовы оформить еще один займ. Проблем никаких, то есть их, в общем, ничто не смущает. Есть у меня кредит, нет кредита, их, в общем, не волнует да, готовы, в общем, предоставить. Микрокредит до зарплаты Валерий брать отказался, одумался и всерьез начал рассматривать возможность, не объявить ли себя банкротом. Как говорят юристы, каждый год в Петербурге такую процедуру проходят около одной тысячи горожан и потом поражены в правах. Основных санкций две. Первая – это запрет этому человеку открывать юридическую лица и получать статус индивидуального предпринимателя на пять лет. И вторая санкция – это предупреждение всех кредиторов в течение, опять же, пяти лет, что он Молодой человек хочет открыть свое дело. И сейчас, чтобы вылезти из долговую ямы, планирует продавать машину. Продажа имущества действительно может помочь должнику, говорят эксперты. Так со своими долгами справилась Мария. Она тоже просит не показывать ее лицо боится бывшего мужа. Ее жизнь настоящая драма. Благоверный оформлял все семейные кредиты на нее, потому что сам, как говорится, жил за счет Халтур и не мог официально подтвердить свой заработок. После боли, развода девушка заболела ее доходы упали а кредиты около полумиллиона рублей повисли на ней То есть, ну, грубо говоря у меня 18 тысяч платеж была 19 на тот момент оклад все я без всего осталась, вообще без как бы без каких-либо средств к существованию чтобы покупать продукты девушка начала тратить деньги с кредитной карты и попала на крючок вот этот минимальный платеж он конечно да есть типа но как-то там так хитро выстроена система этих процентов, что в конечном итоге ты видишь, как у тебя растет, растет, растет, растет каждый день обратно. То есть ты положил 5-10, а у тебя раз так за неделю чупонька, раз, раз, раз, раз, и все обратно вырастает. И ты, ну это какой-то просто бег белочки в колесе получается. Выпуталась чудом, ей позвонили из мебельного магазина и предложили забрать дорогую итальянскую мебель, которую они еще вместе с мужем купили в кредит. Так как мой муж исчез то ребята, которые продавали нам эту мебель, они звонили мне, и мы с ними поговорили, и они, забрав часть денег, они мне вернули оставшуюся стоимость от этой мебели, потому что договор был у меня, чеки у меня, и они, ну, это получается как возврат покупки. да, И это, на самом деле, спасло, в общем-то... Всю практически ситуацию. Сейчас Мария закрыла все кредитные карты и живет только на зарплату. Такой подход многие финансовые эксперты одобряют. Говорят, покупать продукты, оплачивать ЖКХ нужно исключительно на свои доходы. Первый шаг к тому, что человек может оказаться в кабале, когда он живет в кредит. Очень многие люди все делают, рассчитываются по кредитке, а потом в конце месяца, когда получают зарплату, они ее закрывают. Вроде с одной стороны они себя успокаивают, но я же все, у меня же все нормально. Но это первый шаг к тому, что можно оказаться в кабале. В идеале, говорят эксперты, человек должен иметь конвертик или счет в банке, где будет лежать сумма, которая позволит полгода платить по счетам, покупать еду, оплачивать необходимые услуги. Люди должны быть готовы к жизненным сложностям. Ведь можно потерять работу или, как Мария, заболеть. Особенно щепетильными стоит быть родителям, Чтобы не влезать в долги, если ребенок подхватит простуду, или у него заболит зуб. Как считают финансисты, меры, принятые Центробанком, смогут остановить темпы роста потребительского кредитования на 10%. С такой оценкой согласны и банки. И заявляют, выполнять требования регулятора будут неукоснительно. Владимир Орехов, Евгений Раков, Михаил Юдин и Роман Великосельский. Вести. Петербург.